Дорогие, любимые наши женщины, примите самые искренние поздравления с прекрасным весенним праздником. Сегодня вся мужская половина человечества говорит вам спасибо за доброту и нежность, понимание и заботу, любовь и поддержку. И это благодарность от самого сердца, потому что за успехом каждого мужчины стоит женщина, которая в нужный момент поможет, подскажет, вдохновит. Ваши знания и таланты помогают преображать наш общий дом Нижневарковск. Благодаря творчеству Маргариты Кузьминичной Анисимковой, труду ветерана-нефтяника Надежды Афанасьевны Юртаевой, работе учителя Веры Матвеевны Винокуровой и многим другим выдающимся женщинам наш город стал таким, какой он есть. Спасибо вам за душевную щедрость и созидание, за тепло и уют в наших домах, за то, что делаете нас счастливыми. Желаю вам, дорогие вортовчанки, чтобы сегодня ваши улыбки впустили в каждую семью весеннее солнечное настроение. Здоровья вам, благополучия, любви и красоты. С праздником!